Я тебе сам сейчас? Давай, ты... Ты будешь кормить тебя? Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. А это как раз опасно кормить, потому что это арагами, но это